Như cầm dị lưu Lưu cười dị lưu Trộn Не в котлету коври по ковриле. в Стоп, я пытаюсь. Стоп. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Я Я Я пытаюсь. А, потом... Нью. Эй, как? Эй, как? Я курил, Yeah. Нет, как это. нет, нет. Я в кабину. Нападай! А, ломба. Эй, угу. Та апель. 喔хahah 保 bin seb Merkel